Итак, снова здравствуйте, дорогие друзья! Обзор сегодняшнего видео будет посвящаться сайту, который называется A24.online. Это сайт, система заработка и продвижения сайтов. Как вы можете посмотреть, здесь существует получение доходов, то есть каждый час вы проходите капчу и получаете определенное количество денег. Доход можно увеличивать платно или бесплатно. Можете размещать свои рекламы, текстовые ссылки, платные посещения, баннеры. И существует партнерская программа, то есть реферальная система. 10% где вы будете получать по 10% от заработанных или потраченных вами рефералами денег. Ну давайте теперь немножко поподробнее, чтобы... Вам попасть на этот сайт, вам необходимо пройти небольшую регистрацию. Это указать свой логин, пароль, пароль «Повторить» и подсказка, которую вы хотите, чтобы если вы забудете пароль, то вам необходимо будет ей воспользоваться. Нажимаете «Зарегистрировать учетную запись». Так как я зарегистрировал, я уже в нее войду. Войти в учетную запись и здесь вот получается нам уже можно получить доход. Доход каждый час. Мы нажимаем «Получить доход». И проходим небольшую капчу, где нам надо указать железнодорожные станции. Вот, вот и вот с поездом. Все, мы указали, получили доход. Получили доход мы 15 копеек. Начинал я, когда рассматривал этот сайт, начинал я с одной копейки. Все это я делаю для того, чтобы показать вам, насколько это все работает. Теперь у нас осталось 59 минут до следующего. Чтобы увеличивать свой выигрыш или бонусы, вам необходимо просматривать сайты. вот Увеличить доход бесплатно и платно. Давайте рассмотрим сначала бесплатный. Здесь вот получается, чтобы увеличить доход в час на 0.01, чтобы у меня стало 0.16, мне осталось посмотреть еще 8 сайтов. Начинал я свой просмотр с трех сайтов, потом 6, 9, 12, 20, сейчас я, по-моему, просматривал 48 сайтов, из них вот мне осталось 8 сайтов досмотреть. Получается, вы нажимаете на ссылку и переходите на сайт рекламодателя, который рекламирует свой сайт. Это бинарные опции. Можете понажимать, посмотреть, если вам где-то интересно будет. Но так как вот у нас кончается время, нам надо пройти капчу 37 нажать. Успешно засчитан. Вы закрываете. Нажимаем обновить и у нас получается еще 7 сайтов. Начинал я выводить деньги. Ладно, давайте я немножко вернусь. Посмотрим платный доход. Если вы закинете 10 рублей то у вас доход в час будет плюс 0,05 рублей. То есть, если бы я сейчас закину 10 рублей, то у меня доход будет не 0,15, а 0,20. Если я закину, соответственно, 50 рублей, то у меня доход будет плюс пол рубля 50 копеек. То есть, если я сейчас закину 50 рублей, у меня будет 65 копеек в час. Ну, я сначала ничего никогда не закидываю, сначала проверяю все как работает бесплатно. Давайте теперь вернемся к оплате. Я вам вот хочу показать историю своей оплаты. У меня она была 2 октября. Выплачено это я проверял как они выводятся. 0,34 копейки. Мне выплатили. Потом я начал выводить рубль 15 копеек 4 числа. Мне опять выплатили теперь я нажимаю 9 числа выплату и мне опять приходит выплатина. но ну, а теперь я нажимаю 15 числа сумма у меня увеличиваются я все проверяю и у меня до сих пор стоит в обработке сегодня уже ноябрь начало ноября это дата записи видео и получается уже две больше двух недель у меня все стоит в обработке и я уже теперь даже сомневаюсь что я смогу забрать свою выплату 5 рублей 65 копеек такими темпами пока я все ждал эту обработку я накопил себе еще 20 рублей что же с ними делать скажете вы если их даже нельзя вывести их можно потратить на свою рекламу платные посещения Сайт, вот я пробовал сделать раскрутку сайта. И получается я его вот делаю себе купить переходы. На 1000 переходов нам необходимо потратить 20 рублей. 20 рублей у меня хватает, даже больше немножко. Я делаю произвести оплату. И тут у меня выходит такое. Разные системы, но только нету с моего счета. Я не могу с этих денег заказать даже себе рекламу. Это вот Spire кошелька я могу скинуть, киви, Яндекс деньги, Сбербанк, Виза с карточки со своей банковской. В итоге получается какой-то замкнутый круг. Так что будьте осторожны, внимательны, не натыкайтесь на такие сайты. О них я вам буду рассказывать поподробно. Кому понравилось видео, ставим класс. До скорых встреч.